Ну, если вам говорю, вот иду, и прямо вот, ну, навязчивая мысль такая, вот чтобы на машине прокатиться. И вот она все, вот она все открыто. вот садись и едь. Судьба, да? Ну, как бы да, и я не мог, не мог бы там не сделать так по-другому. Потому что только подумал, у меня, ну, как бы, такие нечасто мысли приходят. И когда вот ну, она, только, только подумал, а здесь вот это вот она. Ну, как я, я не смог в тот момент Тут отказаться. Вариантов, вариантов не было. Нет, ну, как есть у вас, ну, на да. самом деле.